Добрый день, уважаемые зрители, добрый день, уважаемые гости. У нас сегодня прямой эфир, а прямая линия по особенностям нового учебного года в Казанском федеральном университете. У нас сегодня в гостях проектор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Альшев Тимирхан Булатович. Здравствуйте. И директор департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Виноградова Юлия Владимировна. Добрый день. <клышленный> К нам в ходе подготовки этой прямой линии поступили сотни вопросов, в первую очередь от студентов, от их родителей. Мы их скомпоновали в блоке, и часть вопросов будет э, озвучена при, непосредственно в прямом эфире. Те вопросы, которые э, будут, э, будут озвучены в ходе прямой трансляции, напомним, наша трансляция идет на телеканале Универ ТВ, на страницах университетского телевидения ВКонтакте, в Ютубе и Твич. Свои вопросы можно задавать там, в чатах трансляции. А для наших коллег-журналистов работает специальный чат в WhatsApp, и вопросы принимаются там. И у меня первый вопрос к нашим гостям, особенностью нового учебного года в Казанском федеральном университете, не только в Казанском федеральном университете, который отличает его от особенностей всех прошлых лет. Однозначно, это ситуация с пандемией COVID-19. И масса вопросов, посвященных именно тем особенностям, тем, скажем так, сложностям, непривычным вещам, которые вызваны, порождены этим ну, не очень приятным событием. И вот первый вопрос. Какие особенности? Нужна ли прививка? Нужна ли Тест ПЦР, чтобы студент мог начать учиться в Казанском федеральном университете? Давайте я попробую ответить. У нас этот год скорее ознаменован не сложностями, которые есть у студентов, а количеством слухов, которые у нас есть в средствах массовой информации, которые распространяются в социальных сетях относительно того, как этот Новый год будет устроен. Я сразу хочу сказать, что нет необходимости в тесте ПЦР для большинства студентов, которые хотят учиться и будут учиться в нашем университете, которые зачислены, которые уже учатся. И, конечно, такого требования, как обязательная вакцинация, тоже к студентам не предъявляется ни для заселения общежития, ни для доступа, допуска в наши здания, допуска к очным занятиям. Таких обязательных требований нет. В то же время мы всегда говорим о том, что вакцинироваться надо. Если вот я сразу хочу обозначить эту позицию, о том, что студен... мы в университете всегда говорим об этом студентам и нашим сотрудникам, прежде всего, о том, что вакцинироваться необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность. Это коллективная безопасность, это коллективная сознательности, я бы сказал, да, для того, чтобы обеспечить безопасный режим обучения для всех, кто здесь в университете находится, в нашем кампусе. Я вот свой пример приведу. Я вакцинировался уже ну, три раза. Вот Я в феврале сделал две вакцины спутника. И вот сейчас, буквально недавно, на днях, у меня прошло шесть месяцев, я сделал бустерную прививку спутником Лайт. Никаких проблем нет. Зато я чувствую себя в безопасности. Более того, я всегда знаю, что в безопасности находятся мои родственники, с которыми общаются мои дети, да, и так далее. То есть это вот, так, такое требование мы, требование мы не предъявляем, но мы советуем и рекомендуем студентам, чтобы они это сделали. Правильно я понимаю, что студент, который придет 1 сентября в университет, если у него нет вакцинации, если у него нет теста ПЦР, никто этих Документов с него требовать не будет, он может также посещать занятия. Вот Я, я продолжу. Я, я соглашусь, да, вы правы, а, я, но я продолжу. У нас есть категория студентов-иностранцев, а, которые приезжают в Российскую Федерацию. А, уже заезжая в Российскую Федерацию, у них на границе требует СПЦР, который сделан не а, ранее, чем за 72 часа до въезда. Кроме того, когда они заедут наши общежития, либо в место их проживания, они могут жить на квартирах, хостелах, где еще в гостиницах, в течение 72 часов они должны будут предъявить в университет еще один отрицательный СПЦР. Вот эти 72 часа, они могут сделать его прямо на следующий день, на самом деле. Не обязательно ждать 72 часа. То есть они приехали, могут тут же пойти сдать тест ПЦР. Это можно сделать в нашей клинике университетской, мы все адреса даем. Более того, когда будет массовый въезд у нас иностранных граждан, я думаю, что мы организуем тестирование на территории деревни университета, на территории судгородка, такая возможность будет. И они смогут тут же сдать этот тест получить отрицательный результат и сразу быть допущенными до занятий. Будет, есть специальный порядок, утвержденный в университете, специальный обходной контрольный лист, скажем так, который будут заполнять наши сотрудники. И в случае предъявления вот этого второго отрицательного теста, они допускаются до учебных занятий. При этом это не говорит, что в течение 72 часов у них какие-то каникулы. Вот они приехали 72 часа, значит, не могут быть допущены. Они на самом деле могут учиться, продолжать учиться онлайн. То есть все те занятия, которые у нас в гибридном режиме проводятся, для них тоже будут проводиться. Потому что ребята могут приехать не только в сентябре, они могут приехать и в октябре и так далее, когда учебный процесс уже будет идти. То есть они смогут продолжать учиться, даже находясь вот на небольшой такой, таком наблюдательном, что называется, режиме для нас. Вы сказали о том, что будет развернута возможность проведения ПЦР-тестов прямо в Студгородках, в клинике университетской. Возможно, вакцинация там же будет развернута. Вот это тоже вопрос интересный. Я думаю, это Юрий дополнит в дальнейшем. Действительно, вакцинация будет организована. Причем как для россиян, так и для иностранных граждан. Я хотел бы отметить, что мы всем российским студентам, которые к нам приедут, будем предлагать делать вакцинацию. Но университет также принял решение о том, что мы будем это предлагать и нашим иностранным студентам. Специально вакцины «Спутник Лайт». И будет это происходить за счет не за счет студентов, скажем так. Для них это будет бесплатно. Вот. Мы проводили вакцинацию уже, вы знаете, с февраля по июль месяц для иностранных граждан. По объективным причинам, где-то на месяц мы ее приостановили, к сожалению. Но сейчас мы буквально, наверное, через 2-3 дня ее продолжим и начнем, собственно, массово предлагать этим студентам. Списки у нас сформированы, и мы и по переходящему контингенту, и по новым студентам, которые к нам будут приезжать, будем это делать. Но более того, мы также будем учитывать те вакцины, которые ребята сделали у себя в странах. Потому что многие, например, у себя в стране сделали прививки Pfizer, AstraZeneca. Китайские прививки, я знаю, в Центральной Азии достаточно активно распространяются. И мы будем учитывать все сертификаты, которые у них есть уже на руках. А, кроме того, сейчас вот мы прорабатываем, будет запущен специальный сервис в личных кабинетах студентов, чтобы они могли загружать свои сертификаты о прививках. Это не обязательно, но мы рекомендуем это делать для того, чтобы университет учитывал, то, что действительно студент вакцинирован, и соответствующую рекомендацию у нас кстати, есть от учредителей, от Министерства науки и высшего образования о том, что мы такой учет организовали. Вот он будет онлайн организован, студенты смогут подгружать свой сертификат. Это очень хороший ответ. Почему? Потому что очень много вопросов было связано с тем, что куда, что, где вакцинироваться, куда бежать. Вот мы придем 1 сентября, а что делать, да? Вот сейчас у него ответ получен. Ну, и, то, Владимир, Владимировна, вы дополнили, у нас да, выник ведь будет это сделано. Да, я могу дополнить тем, что всегда университет а, создает площадки для того, чтобы если какой-то организован процесс, и если мы говорим о вакцинации, то, соответственно, проводится с студентами информационная работа через заместителей директоров. У нас есть заместитель директора в социально-воспитательной работе, международной деятельности, и куратор академических групп. И мы доводим информацию через старосты академических групп, так как они очень ближе к группе. И доводим информацию о том, что, допустим, где будут организованы соответственно, пункты вакцинации. Я думаю, что мы обязательно сделаем на территории деревни Универсиада, потому что там проживает большое количество студентов, большое количество иностранных студентов, это будет удобно. Также мы выбираем то есть, аудитории, помещения и те, которые будут удобны в зависимости от места расположения. То есть я думаю, что будут определены несколько точек, эту информацию мы до студентов доведем. Спасибо. А вопрос, который... Наверное, будет забавен для студентов уже второго курса, для тех, кто закончил университет давно, для тех, кто здесь работает, он будет смешным, забавным. Но тем не менее, это вопрос, который актуален для первокурсников, которые вот уже поступили, но у них еще сейчас, через неделю начнутся занятия. Это вопрос, который частенько звучит. Где можно узнать расписание занятий? — Действительно, это не тривиальный вопрос, на самом деле. Он очень важный для первокурсников, потому что мы понимаем, что они, у нас первокурсники очень трепетно относятся к учебному процессу. На самом деле, очень важный и правильный вопрос. Действительно, у нас, ну, как правило, расписание в течение первых недель, ну, одной и двух, оно такое динамичное, несколько подвижное. И зачастую оно у нас вывешивается на о стенах, где объявления вывешиваются в деканатах, и там вполне можно с ним ознакомиться. Более того, можно связаться с кураторами групп, которые уже тоже начинают постепенно выходить на студентов, и там можно у них тоже узнавать это расписание. Но, безусловно, оно будет уже, когда оно будет более-менее устоявшимся, я думаю, в течение первой-второй недели сентября оно будет доступно и на сайте университета, в личных кабинетах. Студентов, да, важно, что все студенты у нас получат свои логины и пароли. И в своих личных кабинетах они тоже это расписание будут видеть. Ну, собственно, оно будет доступно. Но я для студентов сейчас, вот если им интересно расписание 1, 2, 3 сентября, я советую связаться с деканатами, с своими кураторами и уже у них узнать это расписание именно на первый и на второй день, какие планируются мероприятия. Потому что все-таки 1 сентября у нас день знаний, он такой несколько праздничный день, а один более подробно о нем скажет. Да, 2 и 3, там уже можно будет, собственно, на 1 сентября и узнать об этом расписании на 2 и 3 сентября. Мне тоже кажется, для родителей, которые беспокойны, и для студентов-первокурсников, да. которые беспокойны этим вопросом, можно просто взять ручки, тетрадки, ноутбуки, прийти 1 сентября, познакомиться с группой, и там все вам объяснят. Да. То есть главное найти адрес своего здания, ну, научит, я думаю, да, вы знаете адрес своего института, вы можете зайти в деканаты, да, да. у нас да. всегда э, такой э, улей в это, в это время да, присутствует да. в университете. И, наверное, это связано с тем, что люди уже привыкли к интернету, к возможности все и ходить ножками до деканата, искать кураторов, это уже всем не очень На удобно. На сайте размещена информация и как раз об расположении зданий, об адресах и информации о кураторах академических групп. Размещена информация с, вместе с контактной информацией о по социальной воспитательной работе и так как у нас большое количество иногородних студентов, то во время заселения замдиректора по социальной воспитательной работе, кураторы академических групп, тоже замдиректора по международной деятельности проводят работу по информированию, куда необходимо подойти 1 сентября и, соответственно, где и в какой аудитории. Для студентов, которые э, не иногородние, которые не проживают в общежитии, также эта информация обычно размещается в социальных сетях институтов или на страницах на сайте института. То есть Либо можно уточнить, будет в доконате. Вопрос, который тоже многократно звучал в разных вариациях, ну, звучит он так. Когда начнут выплачивать стипендию и запланировано ли повышение базовой стипендии? студенты первого курса, как и все студенты, получат стипендию с 25 по 30 сентября, но прежде будет организована для них процедура. В рамках организационных собраний со студентами первого курса, которые проходят у нас по определенному графику, студентам бюджетной формы обучения будут выданы банковские карты. Поэтому на организационных собраниях необходимо будет при себе иметь паспорт и, соответственно, тоже на это собрание обязательно прийти. Если вдруг студент не смог прийти на это собрание, он потом уже сможет получить свою банковскую карту в банке. То есть адрес и уже нахождение, то есть время мы ему дополнительно сообщим, если вдруг будет такая ситуация. Вот вопрос пришел от Екатерины Конкиной у меня на сайте на ютубе. Мне кажется, он важным. Мы сейчас говорили об очниках, а вот вопрос для заочников. Когда начнется... Как будет проходить обучение заочников и когда будет сбор э, заочников? Нет, ну, то же самое, да, только заочники? Да, да но, э, то же самое. То есть необходимо обратиться в деканат. Обычно заочники учатся у нас посессионно. Ну, Первые сессии в конце сентября, в октябре месяце. Я думаю, что у вас вполне достаточно времени для того, чтобы узнать это расписание. Необходимо обратиться в деканат институтов. Mm -hmm. а, вопрос тоже интересный. Получат ли стабальники и олимпиадники, поступившие в КФУ в этом году, стипендию ректора? Да, конечно, они ее получат, так же как и в прошлом году у нас эта стипендия в размере там, 100 тысяч рублей она планируется для студентов. 100 тысяч рублей в год? Да, да, да. Угу. Особенностью 2021, 2021 года в Казанском федеральном университете это появление нового направления, нового института, это дизайн и пространственных искусств. Угу. Как будет организовано обучение? В каком, где и в каком здании будет размещаться этот институт? Вот такой вопрос. Который... Да, это новый институт, новое структурное подразделение, которое создано у нас в университете. Действительно очень важное начинание, которое инициатива принадлежит ректору Ельша Дракачу по созданию этого института. А пока здание, в котором находится этот институт, это Леобалачный 34. В то же время занятия, которые будут проходить в институте, они распределены по значит, различным корпусам. То есть не все занятия будут проходить именно в этом корпусе. Будут задействованы дополнительные помещения на Тарстан-2, здесь в центральном, центральном кампусе университета. Я хочу отметить, что действительно в этом институте сосредоточены основные направления, связанные с дизайном, с, с смежными специальностями, скажем так. И, безусловно, основное направление и работа это подготовка кадров для сферы креативных индустрий. Мы сегодня уже видим, что достаточно большой конкурс в этот институт. Есть большое желание ребят поступить, учиться, в том числе ребята из рубежа, очень активно подают документы. И мы, безусловно, уверены, что у этого института большое будущее. Если говорить о начале обучения в этом институте, то обучение там тоже будет такое несколько нестандартное, поскольку люди там креативные работают. И у них, по-моему, в течение первых двух недель планируется такой фестивальный режим работы. То есть там будут приходить интересные лекторы, будут проходить мастерские известных дизайнеров, художников. Многие занятия будут проходить на открытом воздухе. То есть это такое очень интересное, новое, сейчас модное слово такое есть, Greenfield. Greenfield, который у нас открывается. Я думаю, что у него действительно большое будущее. Так, вопрос, который... Кстати, очень простой вопрос, и я думаю, что для первокурсников он очень важный. Как, где будет происходить выдача студенческих билетов? Выдача студенческих билетов будет проходить в институтах, в юридическом факультете. То есть это запланировано на 1 сентября. То есть в рамках как раз мероприятия со студентами первого курса 1 сентября в институтах, в наших структурных подразделениях произойдет знакомство с нашим университетом, с институтами, с кафедрами, с администрацией института, соответственно с, инф... с тем, что будет происходить в университете, и будет выдача студенческих билетов. Вот хороший вопрос э, от Амира Шамсудинова. Э, мы говорили о вакцинации ПЦР-тестах тестах для э, учебного процесса. А для заселения в общежитие нужны будут? Для заселения в общежитие остается такая же процедура. Это касается только иностранных граждан, которые связаны именно с процессом въезда в страну. Угу. То есть э, Амир Шамсудинов... Вам не потребуется вакцинация ПЦР-тест. Да, если для заселения он не является иностранным общежитии. обучающимся, то ему не потребуется ПЦР-тест для заселения в общежитие университета. Угу, спасибо. Важнейшая тема, острейшая тема общежитие. Да. Казанский федеральный университет становится вузом не казанским, в том в плане по контингенту студентов. Ему остро требуется общежитие, я знаю, что с каждым годом проблема нарастает. И масса вопросов, просто, ну, шквал вопросов, что будет, какие особенности населения в новом году, почему, почему так много студентов, которые отучились первый курс, например, ну, вынуждены выселяться из общежития, в самом случае, с деревни Мерсиады, которая считается, ну, самыми-самыми такими комфортными, вот, и... Что с этим делать и какие действия предпринимает университет, чтобы как-то эту проблему э, ослабить, как-то эту проблему разрешить. Я обратил внимание, я здесь был летом в разгар приемной кампании, и э, номера машин, которые стояли около университета, я удивился, там половина номеров было башкирских. Массу народу едут в Казань, им нужно жилье для учиться, не все могут... Не все могут э, снимать квартиры, есть масса обращений, когда люди просто отчаянно пишут, что ну, у нас нет таких доходов, чтобы мы могли своему ребенку еще квартиру снять, то есть мы не обеспеченная семья. А, можно ли что-то этим людям помочь, что им посоветовать, как этот вопрос будет решаться? Вопросов было в рамках вот даже вашей преамбулы очень много. Я бы хотела начать с того, что действительно в Казанском федеральном университете большое количество нагородных студентов, но та проблема, которая есть у нас, она не чужда не для любого другого вуза. То есть, естественно, я что в каждом университете, неважно, что в Российской Федерации или за пределами, в каждом университете есть те нагородние студенты, которым не хватает места в общежитии. Естественно, это выстраивается определенная система, работа с иногородними студентами. И у нас, соответственно, система, она тоже выстраивается, и так как количество, как вы сами отметили, э, очень большое нагородних студентов, соответственно, и система это постоянно, она немножко э, каким-то образом изменяется. Во-первых, для того, чтобы адресно работать с иногородними студентами еще с прошлого года, у нас уже идет, то есть электронный прием документов, для того, чтобы действительно отследить и подачу документов, и отследить уже очередь, в которую становится он, за предоставление места в Общежития. Поэтому это студенты могут осуществлять, соответственно, в течение учебного года всего, то есть в любой период они подают заявление, то есть это не говорится, что только именно в конкретный период подать заявление, и дальше это заявление рассматривается жилищно-бытовой комиссии институтов. То есть распределение мест, которые есть у нас в общежитиях студенческого городка и деревни универсиада, оно именно распределяется среди иногородних студентов, которые подали заявление жилищно-бытовыми э, комиссиями институтов. На сегодня День у нас есть регламент предоставления кое ка мест в общежитии э, иногородним студентам. У нас есть положение которое, о работе жилищно-бытовой комиссии как раз есть приказ, закрепленный ректором, то есть и вывешены на списке тех э, людей, которые входят в состав комиссии, которые принимают решение. Притом комиссия осуществляет свою работу в течение периода, и начиная с апреля она усиленно работает э, для того, чтобы как раз осмотреть заявления студентов, для того, чтобы вынести протокол. и На основании протоколов делается предприятия. У нас бывает именно в августе как раз большое количество переживаний студентов, которые связаны, потому что, как вы как раз вот тоже от своем в своей преламбуле отметили по поводу студентов первого курса, бывших и вновь поступивших. На сегодняшний день в нашем университете а, тоже приоритет иногородним студентам первого курса, так как они только поступили в наш университет, и с ними требуется определенная системная работа и создание то есть для них условий для их адаптации, особенно у нас большое количество иностранных студентов, и студенты, которые приезжают из России, тоже из разных регионов. И, конечно, удобно, чтобы они проживали на территории общежитий. И так как это даже на сегодняшний день мы планируем Планируем. То есть пока по цифрам приема, что у нас будет порядка 6 тысяч иногородних студентов э, первого курса, поэтому как раз и говорит о том, что с, о, оставшиеся места, которые есть в деревне Универсиада, они распределяются жилищно-бытовыми комиссиями уже согласно рейтингу. И каждый э, студент старшего курса, который не является вот только поступившим а первокурсником, имеет свой рейтинг в системе своего института. И уже дальше на основании этого рейтинга идет распределение общежития. И так как у нас показано числение как раз курсников идут, поэтому у нас параллельно как раз выходят приказы на заселение, о которых вот как раз некоторые студенты переживают, они выходят, графику заселения они будут сделаны, все вопросы сейчас вместе с замдиректорами, которых я уже озвучивала, с кураторами групп, вместе с департаментом по молодежной политике, сотрудниками нашими, с общественными организациями, мы пытаемся по всех источниках, если возникают на разных площадках вопросы, на них отвечать, соответственно, пояснять, и чтобы студенты успокоить, что прежде соответственно чтобы он увидел себя в приказе, либо, соответственно, он... мы объясняем ему процедуру, и вот это процессу она это идет. прекрасно. Вот смотрите, студент э, не увидел себя в приказе защитления общежития. Да, если он не что увидел, ему, ему да. необходимо обратиться. Координация всей этой жилищно бытовой комиссии осуществляется замдиректором по социально-воспитательной работе. На сайте университета, если мы зайдем на главную страницу, в формате баннера вывешена информация о процедуре заселения. И дальше в рамках этой информации, то есть мы, когда что-то у нас появляется, определенный момент, какие-то изменения, мы всегда всех ориентируем, что вот в в рамках процедуры заселения мы именно обращаемся к этой информации там вывешены контакты замдиректоров по социальной воспитательной работе необходимо позвонить и уточнить соответственно спросить эту информацию либо можно это узнать через кураторов групп а, то есть на какой стадии этот соответственно вопрос но сейчас на сегодняшний день те я могу сказать что места которые были определены для студентов старших курсов и в деревне универсиады в студенческом городке институтами представления в приказ подготов Приказы на сегодняшний день, они уже вышли, и мы с завтрашнего дня начинаем процедуру заселения как студентов первого курса, так и студентов старших курсов. Правильно, дальше понимаю, есть определенная особенность. Этот список уже готов. Его можно... Он уже готов. Там его есть да, действительно, дальше уже адресно будут решаться и процесс заселения он будет продлеваться. Какие льготы есть для студентов при заселении общежитии? Имеется в виду, есть ли льготы для инвалидов, студентов, есть ли льготы для многодетных? Это вопрос, кстати, задается многодетных семей или малообеспеченных семей при наличии определенных справок, документов на отчет. Есть ли какие-то особенности населения этой группы людей? Вот смотрите, есть то, что мы говорим, если сирота и инвалиды, они указаны в федеральном законе в об образовании, и они прописаны, что они имеют приоритетное право предоставления места в общежитии. Mm -hmm. Поэтому это, с этой категорией мы работаем. В системе общежития, которая у нас создана, эти категория сразу отображаются, и в первую очередь этим, соответственно, студентам предоставляется место в общежитии. Что необходимо сделать студенту данной категории при подаче заявления? У нас внизу в системе общежития написано в личном кабинете, что если вы относитесь и указаны категории, то есть вот как раз сироты, инвалиды, то есть матери-одиночки, они должны приложить, соответственно, подтверждающие документы, они должны эти документы отнести в доканат, все, они уже э, имеют приоритетное право предоставления места в общежитии. Остальные категории, как вы сказали, те, кто из многодетных семей, те, которые уже э, из малообеспеченных семей, то есть необходимо действительно также предоставить его в доканат. И уже дальше это учитывается в рамках решения жилищно-бытовых комиссий. Я понимаю, Но да. уже именно приоритетного права как инвалиды и сироты они не имеют. То есть это уже дальше на рассмотрение институтов в, рамки работ... в рамках работы комиссии. А, вот мы сейчас с вами разговариваем насчет общежития, да? и пока у меня представление на деревне Месиады, за которым идет битва, битва в умах и, в общем -то в заселение, хотят там заселяться. Но у Казанского университета есть и другие общежития, более старые, менее комфортные. Я с вами Тем... немножко, извините, может, что-то перебиваю, не согласна. На самом деле, битва идет не всегда из деревни университета, более популярны для студентов, для иногородних. Это общежитие, которое 8-е, 9 и 7 общежитие, которое для студентов Института управления экономикой и финансов. Потому что в общежитии 8-9, которые расположены на Пушкино, и благодаря инициативе ректора был произведен в свое время капитальный ремонт этих общежитий, была закуплена в эти общежития, соответственно, новая мебель. И вот в эти общежития, так как они находятся по своему географическому расположению ближе к учебным корпусам, как раз потребность, если когда спрашивать студента, больше желающих заселиться в эти общежития. А для студентов Института управления экономики и финансов тоже седьмое общежитие, оно находится очень близко к учебному корпусу, поэтому тоже предпочтения отдаются именно ему. Дефицит мест общежития. Дефицит мест, он присутствует. Какой? Здесь, вот это, наверное, ответить точно на этот вопрос можно тогда, когда окончательно пройдет процедура заселения. Потому что на сегодняшний день мы работаем именно с цифрами, которые по количеству заявлений студентов старших курсов, которые у нас есть, и а, с, пока с примерным количеством иногородних студентов первого курса. Так как мы с вами знаем, что приказ о, засе... о зачислении студентов будет еще 30-го числа, поэтому а, и мы не знаем точное количество иногородних студентов первого курса, а для иностранных студентов процесс зачисления тоже будет продлен. Поэтому в связи с этим вот уже даже э, дальше будет идти процесс уже формирования вот этого э, дефицита и его определения. Также у нас есть еще определенный нюанс того, что когда э, студент подает заявление, не все студенты, даже те, которые проходят уже по приказу, им предоставлено место, они действительно заселяются. Поэтому в течение вот тем студентам, которые не попали э, э, в списки на предоставление места в общежитии, я рекомендую очень тесно работать именно как раз с э, со студенческим советом, профсоюзным бюро институтов, замдиректорами по социальной воспитательной работе, потому что именно в рамках работы в сентябре месяце, даже в октябре, проходит работа по тем, кто из числа студентов иногородних отказался от места в общежитии, то тогда на те места заселяются, соответственно, дальше студенты по рейтингу. Другими словами, не стесняйтесь, ходите ножками, бейтесь во все двери, и, возможно, они откроются. Если здесь, наверное, сидеть. может быть, не биться, да, но подходить, спрашивать, уточнять, Общаться, да, и, соответственно, спрашивать информацию о том, появилась ли возможность предоставления места в общежитии. Но подлежачий камень вода, случайно, не потечет. Ну вот я здесь хотел бы несколько продолжить, да, Илья Владимировна mm -hmm. проговорила очень конкретные вещи. Я хотел сказать, ну, в целом, чтобы студенты, в том числе переходящий контингент, студенты, которые старшекурсники, они понимали ситуацию. Мы часто говорим, что ни один университет в мире не заселяет всех своих студентов в свои общежития. Есть в Германии университеты, которые находятся в маленьких городках, в которых живет 3-4 тысячи человек постоянного населения. И там находится университет. В летние годы это стабильное население, вот эта численность. Когда начинается учебный год, население возрастает там до 15 тысяч, потому что приезжают все студенты этого университета. И понятно, что они находят, пытаются найти аренду. В, в городе, это арендное жилье, это существующий арендный рынок. Вот это очень важная тема, которая на самом деле сейчас поднимается на уровне Российской Федерации, в том числе недавно ä, Марат Шикартинаш Куснулин, вице-премьер Российской Федерации, говорил на эту тему о необходимости создания прозрачного и понятного рынка арендного жилья в Российской Федерации, белого рынка. И ä, эта задача стоит в том числе и у нас в городе Казани, в целом в Республике Татарстан. Мы, Казанский федеральный университет, один из очень крупных заинтересантов формирования такого рынка, потому что у нас есть более-менее понятная ситуация с российскими гражданами, у нас гораздо хуже ситуация связана с иностранными студентами, потому что вы знаете, что они должны вставать на миграционный учет, если, например, они не заселяются в общежитие. Потому что в наших общежитиях мы ставим на миграционный учет, но как только они значит, заселяются в квартиры, на миграционный учет должен ставить собственник жилья. К сожалению, у нас в Российской Федерации собственно, жилье не всегда готов ставить, вот, вовлечься в этот процесс полностью и поставить в соответствии с законодательством в определенные сроки на миграционный учет. Своих, значит, постояльцев Мы пишем соответствующие ходатайства Мы, безусловно, полностью и всегда организационно поддерживаем наших иностранных студентов, которые живут на квартирах Мы работаем с ними в управлении по вопросам миграции, чтобы у них не было штрафов и каких-то особых проблем вот. Но а в то же время такая вот сложность, она существует Поэтому мы вот уже в течение долгого времени, на самом деле, работаем с хостелами в городе Казани Uh, и пытаемся, мы формируем список белых хостелов, потому что, к сожалению, есть проблемы, например, рынка серых хостелов в городе Казани, когда есть только адрес, по которому ставят миграционный учет, но фактически uh, хостел там отсутствует. И управление по вопросам миграции, когда видит постановку на миграционный учет по этому адресу, оно сразу понимает что это серый хостел, это нарушение законодательства. И мы всегда ограждаем своих студентов от такой постановки на миграционный учет. И список белых хостелов мы всегда вывешиваем на сайте нашего департамента внешних связей. Там, туда, куда можно обратиться. Но задуматься о том, где я буду жить, всегда нужно раньше. Если вы понимаете, что вы не живете в общежитии, вы должны сразу, заранее, в июле месяце, в августе месяце, на ранних этапах, всегда начать решать вопрос, Потому что я знаю, что сейчас в хостелах, например, тоже места уже осталось не так много. Кроме того, есть вопрос аренды квартир. Это тоже тема, она важная и перспективная на самом деле. Сегодня идет активное строительство в городе Казани жилых помещений в принципе. В том числе часть из них, например, я знаю, выкупается просто для того, чтобы сдавать в аренду собственниками. То есть они не живут в этих квартирах. И поэтому мы несколько недель назад подписали соглашение с гильдией риэлторов Республики Татарстан о том, чтобы мы создали специальный сервис, прежде всего он ориентирован на наших студентов. А вот такой, такого арендного жилья. Это специальная лендинговая страница, которая, насколько я знаю, начнет работать уже завтра, и мы, соответствующие ссылки разошлем. Сейчас работают телефоны, и во время заселения, в том числе первокурсников и mm -hmm. старших курсов, у нас будет работать соответствующий пункт, и один более подробно расскажет. Mm -hmm. Но вот, еще раз повторюсь, наша основная задача, чтобы вот через такие белые сервисы,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 Это важно, там снимается множество рисков. Мне кажется, конечно, если сервис начнет работать завтра, это Наша Он немножко... уже будет работать завтра, он будет работать в <связычных> трех Мне кажется, это немножко уже поздновато, потому что осталась неделя, и, в общем, проблема заселения уже началась. Но он уже есть, условно говоря. Да? И мне кажется, как-то, если мы сможем на пальцах объяснить вот сейчас... В прямом эфире. Где им этот сервис найти? Да, я сейчас скажу, что он как раз завтрашнего дня будет работать в трех точках. В КСК КФУ УНИКС. нашем, соответственно, на шестом этаже. В центре деятельности иногородних обучающихся это на базе общежития номер 8 на Пушкино 32А. И в общежитии номер 4 на улице Красной позиции 2А. А также с 6 по 17 сентября будет работать на Гвардейской 9. Это будет центр для иностранных обучающихся. И, но это будет чуть позже, потому что пока сейчас идут процедуры именно открытия этого центра. Вот четыре точки мы предлагаем для наших нагородних студентов. Соответственно, это будет с 9 до 18 часов, пока мы определили это время. Пока мы с сотрудниками гильдии риэлторов, с представителями договорились, что будем работать до 17 сентября, и студенты, кроме субботы и воскресенья, могут обратиться. Мы разместили уже на сайте также информацию о контактах и ссылку на сайт, также довели до студентов, выложили в тех социальных сетях, где наши студенты часто, именно социальные сети КФУ, где они бывают, и просматривают их, для того, чтобы эту информацию они могли использовать. А с позиции собственников квартир? Вот э, собственник квартиры, он хочет заселить там, студентов, да, предоставить свою квартиру там, двум трем студентам. Он может обратиться в университеты? куда ему обратиться, чтобы э, войти в этот э, пул потенциальных э, недодателей? Он может обратиться в гильдию риэлторов. То есть не в университет, а в гильдию да. риэлторов. Да. Все понятно. Так, да, у меня такой вопрос. Иностранцы относятся к приоритетным группам? 100% заселения в общежитии, правильно понимаю? Первого курса, да. Первого курса. Потом тоже, возможно, у них будут сложности. А для нас мы рассматриваем их как равноправных да. гражданам Российской Федерации. В этом смысле для них особых преференций нет. Единственное, я хочу отметить, и это наша политика, на самом деле, которая продолжается уже второй год в части выпускников нашего университета, у нас есть ситуация по ряду стран, которые до сих пор закрыты для возвращения на родину. С границы с этими странами закрыты, у нас сейчас открыто порядка 57 стран, а с Российской Федерацией остальные страны пока временно закрыты, в том числе, например, и Китай, который, хотя числится в числе открытых стран, но рейсы с ними в настоящее время приостановлены до октября, я так понимаю, месяца скорее всего. И мы, безусловно, идем на встречу по ряду наших выпускников, по ряду стран и оставляем их в общежитии. Это особое решение, которое мы принимаем по ходатайству соответствующего посольства страны, консульства страны. В прошлом году мы также принимали подобное решение. Я думаю, что вот сегодня у нас тоже это касается китайских студентов, у нас касается, в том числе, афганских студентов, которым мы тоже помогаем, ну и ряда небольшого перечня других стран, которые тоже к нам обратились по данному вопросу. То есть, выпускники, которые, казалось бы, уже отчисленные, не являются студентами университета, в то же время университет идет навстречу, и, значит, этих студентов оставляет пока в своих общежитиях. Пока временно до 30 сентября, и далее мы рассматриваем уже индивидуально каждую конкретную ситуацию. Угу. Вот вопрос, немножко возвращаясь к теме предыдущей, вопрос от Усти... Устинья Барченкова. А Заучникам 1 сентября надо приходить, первокурсникам заучников? Нет, Не нет нужно, такой да? необходимости нет. Еще раз повторюсь, лучше связаться с деканатами и уточнить расписание. Все понятно. По поводу студентов, иностранцев, которые находятся на территориях с проблемами. Вот вопрос от «Бизнес онлайна». Очень просили задать, сколько студентов из Афганистана обращаются в Казанском федеральном университете, обращались ли они в КФУ за помощью. Но как организовано обучение тех афганских студентов, которые на дистанте были в прошлом году из-за ковида? А, ну, у нас, по данным, которые есть 25 студентов, это переходящий контингент. Это ребята, которые уже значит, продолжают обучать, обучение в нашем университете, 25. И у нас из них двое училось в дистанции. То есть остальные были здесь, на территории значит, Республики Татарстан. А по двум у нас проблем особых не было, то есть, в принципе, не была возможность, и они обучались. Конечно, сейчас некоторые проблемы могут возникнуть в связи с турбулентной ситуацией в стране. Мы находимся в контакте с Россотрудничеством, которое сейчас решает вопросы, связанные с возможной перевозкой этих студентов или иных каких-то видов помощи этим студентам, которые находятся на территории страны. В то же время студенты-афганцы напрямую к нам у нас нет обращений письменных, но мы работаем всегда на опережении в этой части. Мы уже давно, как, бы, как только начались первые проблемы в этих странах, мы как бы, собрали всю информацию, которая у нас собственно, по этим студентам есть. У нас сейчас 16 студентов проживает общежитие, общежитии, проживало. И будет продолжать проживать, потому что мы им тоже окажем поддержку, и они у нас останутся в наших общежитиях, мы не будем их выселять за пределы в связи с тем, что действительно и финансовые транзакции между двумя странами сейчас усложнены, родители не могут оказывать им поддержку. А более того, вот двое выпускников у нас также из Афганистана, они продолжают проживать, и мы тоже будем продолжать предоставлять место общежития. то есть они останутся в общежитиях. Я думаю, пока до конца сентября, далее мы будем смотреть, и, безусловно, мы без помощи и поддержки афганских студентов не оставим. Для нас это очень, как бы, студенты, которые, особенно выпускники, это те, которые с нами пробыли уже последние 4-5 лет. Безусловно, мы будем их поддерживать. И мы понимаем, что в каждой стране может случиться такая ситуация, к сожалению, да, и необходимо всех тем ребятам, которые попадают в сложную ситуацию, в данном случае оказывать поддержку. Раз мы коснулись вопросов от СМИ, я задам вопрос от РБК «Затарстан». Часть, это буквально несколько вопросов в блоке, часть из них вы уже ответили, но тем не менее, я все равно озвучу. Сколько студентов были вынуждены за закрытие границ обучаться дистанционно? Ну, порядка, наверное, 20%. Я бы mm -hmm. так сказал, я сейчас не буду о конкретных говорить, потому что ситуация была очень динамичная. Mm -hmm. а у нас фактически границы ведь начали открываться в октябре прошлого года, то есть мы первые студенты начали к нам заезжать уже в октябре прошлого года. Mm -hmm. Поэтому мы начинали, наверное, где-то с процентов 35% дистанционно и заканчиваю заканчивали уже где-то 18-20% процентами uh -huh. прошлый год. То есть вот примерно такая ситуация складывается. На самом деле, вот сейчас вопрос, который вы уже ответили, но специально для РБК uh -huh. Тарстана, думаю, коротко можно повторить. Будет ли ВУЗ производить бесплатную вакцинацию для иностранных студентов, которые приедут в новом учебном году? Ну, бесплатного ничего не бывает. А для студентов она будет безвозмездна. Uh -huh. То есть для, для, студентов... это, для университета это будет платно, а для студентов нет, иностранных. Все. Для студентов, которые по каким-то причинам не смогут приехать, будут ли организованы условия для продолжения обучения в удаленном формате? Это вопрос РБК. Да, безусловно. Я говорил о том, что у нас небольшое, относительно небольшое количество стран еще открыто для въезда на территорию Российской Федерации. В то же время вы, наверное, слышали соответствующий комментарий со стороны Министерства науки и высшего образования о том, что на этой неделе должен быть принят новый порядок. Въезда студентов на территорию Российской Федерации, в рамках которых, возможно, откр... границы будут открыты для большего числа стран. Нам говорят, что все иностранные студенты так или иначе смогут въехать для обучения. Мы порядок этот еще не видели, то есть он не был утвержден, скорее всего, и направлен в ВУЗы. Мы действительно его ожидаем. В настоящее время мы работаем по прежнему порядку, в соответствии с которым мы заносим в значит, специальный портал госуслуги информацию об иностранных студентах, которые хотят въехать на территорию Российской Федерации из открытых стран. И в соответствии с этим списком, который мы заполняем в, на портале госуслуг, они пересекают границу. Но это только для открытых стран. Для закрытых стран в соответствии с порядком действующим в университете будет организован гибридный режим работы, то есть также студенты будут подключаться для лекций, для семинаров в гибридном режиме, в онлайн-режиме, соответствующие ссылки тоже в рамках расписаний, которые институты формируют, будут значит, прикреплены, и студенты смогут заходить на эти занятия. Это задача уже институтов, и мы мониторим организацию этого процесса. Безусловно, в первой неделе возможны какие-то сбои, но в дальнейшем у нас, как правило, в течение второй уже недели сентября процесс хорошо налажен, и у студентов нет особых вопросов. Есть в том числе другая ситуация, которая связана с возможностью онлайн-обучения ребят из открытых стран, потому что такие обращения к нам тоже поступают. Я хочу сказать, что если ребята учатся на, оч, в, на очных программах очного обучения, то ну, по общему требованию они должны приехать а, для обучения в Российскую Федерацию а, и учиться здесь, находиться в наших аудиториях, пройдя соответствующие значит, процедуры, о которых мы ранее с Владимиром уже говорили. О ПЦР-тестах, я говорил о занесении на портал госуслуг и так далее. То есть ребята из открытых стран должны приехать а, в Российскую Федерацию. А, в то же время в особо сложных ситуациях, когда в стране действительно какая-то непростая ситуация, или в семье непростая ситуация в связи с COVID-19, есть право у институтов принимать соответствующее решение относительно возможности предоставления права иностранным студентам на какие-то короткие периоды продолжать обучение в дистанции. Но еще раз повторюсь, это особое решение, которое принимается институтами по заявлению, и мы не рекомендуем, институтом в большинстве случаев принимает подобное решение. И не рекомендуем студентам даже обращаться, если эта ситуация действительно не форс-мажорная с соответствующими заявлениями. То есть мы по общему правилу просим, еще раз повторюсь, чтобы все иностранные студенты очной формы обучения из открытых стран находили способ приезда в Российскую Федерацию, в Казанский университет для обучения в очном режиме в наших аудиториях. Вопрос вот какой. Прошлый год, в общем-то, 2000 год, 2020 год, они показали, точнее, они были временем дистанта. Можно ли говорить, что в этом году, году все-таки обучение возвращается в нормальный, привычный режим очного обучения, когда люди будут приходить в аудиторию, или дистанция сохраняется? Ну, смотрите, я бы не сказал, что у нас прошлый год был полностью годом дистанта, но фактически мы с 1 сентября прошлого года начали нормальный режим обучения для большинства российских значит, студентов. Они приехали и учились в наших аудиториях. Безусловно, действовали особые санитарные правила, и они, кстати, продолжают действовать. Я хочу вот это отметить с 1 сентября. Маски, социальная дистанция, моем руки и так далее. Все эти правила, они остаются. Более того, я думаю, кураторы и на, вот, в рамках 1 сентября еще дополнительно они будут доведены до студентов. А, в то же время, безусловно, какая-то часть, вот я говорил о 30% иностранных студентов, которые у нас учились дистанционно, эта ситуация была. А, более, но при этом я хочу отметить, что у нас есть очень неплохой пример. У нас есть молодой парень, ну, парень значит, который сейчас поступает на, поступает на химфак в наш университет, слушатель подготовительного факультета который с значит, сентября месяца, фактически весь год, прошлого учился в дистанте, находясь в Китае, он в мае месяце выиграл Всероссийскую Олимпиаду по русскому как иностранному, полностью обучаясь в дистанте русскому языку. То есть это пример того, что дистант может быть очень эффективен. Все зависит от того, каким образом он организован. И Я вижу, что в, Российской Федер... что в нашем, в Казанском университете, и в целом в Российской Федерации он был организован достаточно неплохо. Соответственно, отчет есть и Министерство науки и высшего образования, которое анализировало практики университетов. И Российская Федерация выглядит очень неплохо, в том числе на фоне других гораздо более развитых стран, и гораздо опытных, более опытных стран. Я хотел бы сказать, что, безусловно, происходит некоторая нормализация. Это вообще свойственно человеку, он не может находиться очень долго в напряжении он склонен нормализировать даже проблемную ситуацию, которая есть вокруг него, и рационализировать определенный способ. Вот. То есть в некотором смысле эмоционально, наверное, происходит нормализация, но она иногда достаточно опасна. Опять-таки мы перестаем там, обращать на что-то внимание, на маски, на вот, гигиену, на что все остальное. На это нужно продолжать обращать внимание. Но, безусловно, мы здесь, в Казанском федеральном университете, уверены, что именно очный формат обучения наиболее эффективен. Хотя, безусловно, вот если мы посмотрим сейчас план приема университета на текущий год, там начали появляться программы, реализуемые в дистанционном режиме. И это уже, значит, последствия, yeah. как вы говорите, того года, а на самом деле это были полгода, yeah. полгода 20-го весеннего семестра, когда мы учились полностью дистанционно. Сейчас yeah. у нас есть программы, которые были заявлены прием уже как реализуемые в дистанционном режиме. И на ней был конкурс. То есть ребята почувствовали, что это интересно, здорово, знаете, и это эффективно. Да-да-да, я по поводу почувствовали, ребята. Когда мы говорим о дистанте сейчас, я в вопросах это чувствую, что часть студентов испытала удовольствие именно от дистанта. То есть эта форма им комфортнее. Возможно, они интроверты, да, как бы это одна социофобия определенная. Возможно, просто, ну, ленятся. Да, возможно, какие-то другие причины, но им оказалось комфортнее в дистанте. И люди, когда задают вопрос, а что там, очный дистант, и я вижу, что в этом вопросе звучит, э, мы не хотим очный, мы хотим на дистанте продолжить обучение. Но Нам так комфортнее. Мы здесь вот для таких людей, для да, таких да. ребят, э, что можно сказать? Ребя... <свят> Знаете, мы в университете все-таки склонны полагаться на какие-то исследования, на доказательную практику. Угу. Есть на эту тему много исследований относительно того, какой формат более эффективен. А, большинство как бы, исследований говорят о том, что эффективен хорошо организованный гибридный формат. Но о, гибридный в смысле совмещения и онлайн, и очного обучения. А, при этом я отмечу, что там один из важных факторов, который влияет, это возраст. На более раннем этапе гибридный формат гораздо менее эффективный. То есть если мы говорим, например, о 17 17-18-летних ребятах, то очный формат гораздо более результативный в конечном итоге, потому что здесь очень важно – это самодисциплина. Это один из, ва, одно из важных качеств, которое помогает учиться. Если, ты сам, если у тебя есть самодисциплина, если ты уже магистр или заочник, если ты понимаешь, что тебе нужно, если ты осознанно поступаешь и понимаешь, какой контент ты хочешь освоить, можешь выстроить сам свою э, траекторию, то, безусловно, э, и уже, например, работаешь даже, да? как у нас ребята из многих айтишных направлений подготовки, они уже на третьем-четвертом курсе начинают работать. И, конечно, там такой дистантный формат. Тогда 8, все ребята на третьем-четвертом курсе ну, всех институтов работают. Наверное. Ну, я бы сказал так, по специальности, а, скажем так. По ну специальности, да. специальности да. скажем так, да, по специальности. Вот поэтому а, я думаю, и вот мы здесь в целом в университете думаем о том, что очный формат все-таки а, предпочтителен для бакалаврских программ обучения. Но, безусловно, наши институты очень чут чут чут чутко вот ощущают эту ситуацию, и часто вот магистрские программы, заочные форматы обучения все чаще и чаще там начинают использоваться гибридные или полностью дистанционные Давайте форматы Давайте я обучения. конкретизирую вопрос. Да. Я студент первого курса, например, uh -huh. или потом я студент третьего курса, я студент-магистр. Я хочу учиться, не выходя из дома. Еще и раз повторюсь, Я что... могу да. в Казанском университете получить да. такую услугу? Или я такую услугу не получу, потому что, ну, парень есть? А, смотрите, да, вот второй, вы можете продолжать свой второй тезис, парень есть. Есть требования очного, значит, обучения и очного посещения занятий. А в то же время, еще раз повторюсь, что в наш план приема были специальным образом включены направления подготовки, в которых четко указано, что они реализуются в дистанционном формате. И вот я советую ребятам, которые изначально думают, и что они смогут учиться в дистанции, хотя на самом деле это не так, поверьте, опыту и практике, я думаю, что они вполне могут заявляться на подобное направление. Там, где это, приписки, этой приписки не было, очный формат обучения предполагает посещение аудитории. А какие направления, есть на память, можете вспомнить хотя бы парочку, где... Это, раз, это, раз... Это, это ряд магистрских программ в Институте управления экономикой и финансов, а есть подобные программы в Институте информационных технологий и интеллектуальных систем. Ну, вот сейчас на скидку я два института назову, угу. где эти программы реализуются. А, ну, в ИТИСе это программной инженерии, собственно. А, еще раз повторюсь, обучение ⁇ это очень сложный процесс, и это процесс социальный. Это не процесс, связанный с, знаете, таким освоением информации из роликов на YouTube. Да? Я понимаю, как бы логику. Я же вот готовился к ЕГЭ. Учебники mm -hmm. там, да, вот я же э, смотрю ролики в YouTube и много интересного узнаю. Я захожу там, самый продвинутый заходят на Курсеру Юдами там, Udemy, там и так далее, и там какие-то видят, смотрят, значит, видеофильмы и считают, что они чему-то учатся. А обучение гораздо более сложный процесс, чем, нежели, как он нам кажется. И он связан с коммуникацией, взаимодействием. Это взросление, это социализация. Владимир меня поддерживает. Да, да. И у нее, я и тоже как, как практика, хотела как это добавить. Практика показывает вот, дистанционного обучения, что университет на самом деле это не столько коммуникация между значит, вот, профессором и студентом. Это ведь она на самом деле у нас весной студ... профессора фактически были вообще дома. Да? Весной прошлого года, я имею в виду, mm -hmm. да? Они, календарного. Они были дома и выходили на связь со своими студентами. Фактически в, в тесенах университета не был ни студент, ни профессор. А, мы понимаем, что университет – это нечто большее, чем просто вот эта онлайн-коммуникация. Университет – это общение со своими сверстниками. Есть такое известное… Специализация. Peer-to-peer -peer learning, да, то есть обучение наряду вместе со всеми. Это вопрос конкуренции, это вопрос коллаборации, это soft skills, которые вырабатываются. И а, на самом деле именно этого ждут студенты от университета, вот этого опыта. Опыта общения, опыта взросления и получения самостоятельности какой-то. Я когда-то читал э слова очень известного администратора американского, вузовского, то ли Гарвард, то ли что-то подобное. Он говорил, что университет наш, студенты идут не за знаниями, а чтобы мальчики научились любить девочек, девочки научились любить мальчиков, и масса других вещей, социализ... связанных с именно с социализацией. Если о городе, то это знакомство. Например. Да, в Гарварде однозначно знакомство, да, понятно, что там это клуб уже сам да. по себе. И ну, ну, во многих университетах, на самом деле, не только там. Угу. Так, у нас идут вопросы от... Давайте вопросы непосредственно сейчас в прямом эфире, которые у нас идут. Вот Людмила Чунарева, открытие военной кафедры КФУ планируется? Нет, пока нет. Угу. У нас идут масса вопросов по общежитиям, масса вопросов по общежитиям, где найти приказ о заселении общежития, как узнать, что... Мы уже на этом проговорили, да, Приказ но... о заселении в общежитии можно, соответственно, найти в институтах. Все контактные информации тоже предоставлена на сайте, то есть ее можно угу. посмотреть. И все списки, они вывешивают каждый институт индивидуально, либо на своей странице, либо в со своих социальных сетях. Угу. То есть это происходит. И не стесняйтесь звонить, не стесняйтесь как бы выступать в коммуникацию с институтом. Это то, что сейчас необходимо. Да, потому что очень многие, то есть иногда по пишется или приходит, к примеру, даже я получаю вопрос от студента, но студенты, когда я спрашиваю, вы в институт обращались? Нет. Вы к замдиректору обращались? Нет. То есть вот обратитесь, пожалуйста, в институт, обратитесь к замдиректору, потому что каждый замдиректор тоже уже хочет, чтобы информация была доведена до студентов, они размещают на сайте. Но так как через меня проходят все списки, все уже списки студентов старших курсов в деревне универсиады, в общежитии студенческого городка по всем институтам сформированы. Наверное, себя тоже добавлю, что не стесняйтесь ходить лично, не стесняйтесь, не стесняйтесь встречаться с кураторами, встречайтесь с жилищными В эту комиссией. систему вовлечено очень много людей. Потому что не удаленно, только... по телефону, Конечно. по интернету. Эта информация уже студенческие советы общежития владеют. Эта информация владеют Тут и кураторы. Обзор... Вас просто не знают. По интернету, по, у вас с вами нет личного контакта. Uh -huh. А это всегда вы будете в очереди этой, более в конце, чем те люди, которые лично ходят, ножками доходят. Значит, это действительно им нужно. Это ну, четко ощущается. Приходя в университет, не забудьте надеть маску. Да. Так, ну что ж, время нашей трансляции заканчивается. Давайте буквально несколько вопросов. Есть еще один очень важный момент Давайте. для студентов первого курса иногородних, так как у нас еще приказ в этом году будет 30 -го числа на зачисление иногородних студентов первого курса и заселить мы можем только после выхода приказа, поэтому иногородние студенты, которые а, заключат договор 24, 25, 26, 27, 28, 29 августа, а, соответственно у них быть переживаний не должно на заселение мы их ждем 31 августа с, 9, с 8 до 9 у нас сбор, это в УНИКСе. Нашем. Угу. Вот еще вопрос, э, вопрос такой. Э, как будет проходить медосмотр для первокурсников? Медицинский осмотр будет проходить в студенческой поликлинике. Э, график, соответственно, тоже размещен в формате баннера на главной странице. Будет проходить он в сентябре. Организовано для каждого института студентов первого курса. Запланирован ли ремонт в общежитии в студенческом городке? Ремонт в общежитиях студенческого городка, он всегда идет, он идет текущий, косметический, и сейчас, соответственно, те проблемы, которые есть в общежитиях, тоже также решаются. В общежитиях сейчас ведется такой плановый текущий ремонт, и он будет продлен еще и в сентябре месяце. Угу. Вот вопрос, тоже тоже рефреном идет, что нужно делать, я понимаю, этот вопрос, кстати, звучит уже не первый год, и он будет звучать, тоже, надеюсь, еще тоже не последний, много-много лет. Что нужно делать, чтобы на следующий год остаться жить в деревне Универсиада? Здесь однозначного рецепта на этот, наверное, вопрос да. нет. Быть ангелом, быть ангелом. Ну, быть активным, прежде всего, я думаю, да, вовлекаться во все виды деятельности, которые предлагаются университетом. А самое важное, на самом деле, изначально ознакомиться с бальной рейтинговой системой, потому что надо ее понять. Надо, она уникальна в каждом институте, несмотря на существующие да. общие рамки по университету. Все-таки в каждом институте она приобретает особую форму, потому что каждый институт определяет те критерии, которые именно ему необходимы и важны именно для него. Uh -huh. Где-то учебный процесс уходит на первый план, как в институте фундаментального. Учитывается обязательно социальные да, тоже -то компоненты, потому что без них, важна, соответственно, как вы уже да. поднимали этот вопрос, нельзя. Но также в октябре месяце мы в этот раз, так как у нас уже эта система функционирует 4 года, и действительно большое количество тоже у нас иногородних в этом году, в октябре в рамках большой конференции профсоюзной организации студентов мы уделим особое внимание, и много жилищно-бытовых вопросов будет поднято, в том числе и распределение мест. Поэтому здесь, если у студентов есть какие-то предложения, они могут обратиться в профбюро институтов, обратиться в профсоюзную организацию, это, мы будем возвращаться, соответственно, к этому вопросу. В планах ректората строительства общежития есть? Конечно. Ректор очень активно вовлечен в эту работу, в эту деятельность. В настоящее время осуществляется поиск площадей совместно с Республикой Татарстан. Есть постоянные переговоры с инвесторами по данной теме. То есть для нас это важная, актуальная задача, работа, которую буквально в повседневном режиме мы осуществляем. Понятно, что эта информация не очень актуальна для непосредственно тех, кто поступает сейчас. А, тем не менее, на будущее какие-то площадки уже известны, хотя потенциальные, чтобы ну представляли как маршруты. Ну, я думаю, что они, это будет недалеко от деревни Универсиады, сопредельные участки, не непосредственно граничащие, но сопредельные. А, я думаю, что в скором времени это будет известно. Угу. Так, вот вопрос от Хрума Хрумова. Этот человек первым написал еще в самом начале ⁇ Привет, привет, вам тоже привет Есть ли ⁇ Если в КФУ социальная стипендия, каковы условия получения? Социальная стипендия. Да, конечно. Если для этого надо быть студентом бюджетной формы обучения, принести все необходимые справки, которые тоже, соответственно, указаны, можно обратиться к замю директору по социальной воспитательной работе, можно обратиться к нам в Департамент по молодежной политике, и социальная стипендия будет назначена социальная стипендия это что такое это для малообеспеченных да, для... для соответственно для тех у студентов у кого является из малообеспеченных семей Ей предоставляются определенные документы определенные справки которые подтверждают что это именно семья относится к этой категории и студент получает соответственно социальную стипендию угу. с этим никогда у студента вопросов не возникало и соответственно необходимо просто предоставление документов угу, угу. Есть ли какие-то вещи, которые, может быть, я не задал э, из списка, но вы считаете важным и нужно что для озвучивания? Ну, мне бы, наверное, хотелось сказать, вот сейчас, наверное, наиболее такая переживающая часть контингента – это иностранные граждане, в том числе наши, которые сейчас поступают. Мы в этом году принимаем более половиной тысяч иностранных э, студентов. У меня э, большая просьба, особенно к тем ребятам, которые у нас остаются в своих странах, выходить тоже на связь со своими институтами и деканатами. То есть сейчас необходимо, чтобы вы четко понимали расписание, у вас были ссылки на все значит, гибридные занятия, если есть какие-то сложности в коммуникации с институтами, если вы не можете найти ответственных, хотя все ответственные у нас тоже на сайте, если вы откроете первую страницу, там баннеры, есть особенности въезда иностранных граждан, там в том числе есть контактные значит, данные, лиц от каждого института ответственных. Я прошу обращаться и в департамент внешних связей на intersobachka.kpfu.ru Можете писать мне на электронную почту, мы будем находить выходы из каждой конкретной ситуации. Потому что, действительно, когда вот такая мобильность она несколько ограничена, нам необходимо поддерживать наших иностранных студентов. Мы, безусловно, это будем делать. Вот большая просьба, значит, главное проявлять активность, проявлять, значит, вот интерес и вступать в коммуникацию с своими институтами, либо с нами. Также я бы хотел у нас проговорить, что у нас 1 сентября открывается, вот на Гвардейской 9, сегодня уже говорили, многофункциональный центр для иностранных студентов, я думаю, что мы отдельно еще информацию, может быть, даже отдельную передачу про это сделаем, и видеоэкскурсию. Это да, важное место такое будет для всех иностранных граждан, где они будут решать все свои вопросы, связанные с документами, с мигра миграционным учетом, с визом, э, постановками на, на визовый, значит, э, выдачу виз, точнее, пролонг пролонгацию виз. и так далее. То есть все вопросы, связанные с учебным процессом, с миграционным режимом, будет возможность решать в одном месте. Там будет работать электронная очередь, будет специальное место для ожидания, будет специальное окошко. То есть мы в Россия называет это многофункциональный центр МФЦ, вот. Но э, я думаю, что они, в том числе, по по полюбятся, что, значит, нашим и э, нашим, э, значит, иностранным студентам, и они будут тоже активно, э, значит, пользоваться его услугами. Вот в целом, наверное, то, что я сейчас скажу дополнительно. Так, ну что ж, время нашей программы трансляции подходит к концу. Я хочу э, дать маленький совет, наверное, э, студентам первого курса, который поступили. На самом деле, те, кто учится уже... Если... Я, я прошу прощения, я хочу сказать, что у нас же процесс поступления еще не заканчивается, он у нас да, продолжается. Да. У нас последний приказ о зачислении, вот, если говорить об иностранных гражданах, выйдет только 30 сентября. Да, об этом упоминались. Да, мы говорили об этом. Но у нас и продолжаются приемные испытания, вот и сегодня, например, идут, они продолжаются, да. у нас они будут и в сентябре месяце. То есть, многие станут студентами еще только у нас в сентябре месяце, так что да. у нас еще Это этот процесс Процесс, продолжается. Пролонг... Продолжается. Да, процесс заселения будет еще также. и в октябре продолжаться. Да. У нас просто в менее таком активном, может быть, режиме. Но вот Не в таком само... массовом, но оно будет да, продолжаться. Да, да. Я хочу посоветовать и жизнь опыта, и собственных наблюдений. Ребята, если вы будете ходить, знакомиться, включая с комиссиями, с представителями деканатов, если вас будут знать лицо, если вы войдете в актив студенческий, поверьте, в Казанском университете для вас все вопросы будут решаться намного проще. И дверей открытых будет намного больше чем а, если вы ну, связываетесь по телефону, по интернету, или просто ждете у моря погоды, когда все решится само. Вот. Мне кажется, это очень важная позиция, потому что это была и в мои студенческие годы такая ситуация, и будет студенческие годы ваших внуков на самом деле. И это то, чему учит университет, это же очень важная да, компетенция. Да, это очень важная компетенция, возможно, она будет самая важная компетенция, которую вы получите именно здесь. Вот. Спасибо большое, дорогие друзья. Мы заканчиваем нашу трансляцию. До свидания, до новых встреч. Спасибо. С вами Спасибо. были журналист Рустам Вафин, проектор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Алиша Тимирхан Булатович и директор департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Иноградова Юлия Владимировна. До свидания, до новых встреч. До свидания. До свидания.